Здравствуйте дорогие друзья! На связи Ростислав Франскевич, и сегодня в этом видео я хочу познакомить вас с одной замечательной программой, с помощью которой вы сможете продвигать любое свое предложение в социальной сети ВКонтакте на полном автомате. Как это работает? Обратите внимание на мою страницу ВКонтакте. Первый пост здесь закреплен. Второй пост практически стоит постоянно. Интересное предложение, в котором я рассказываю про бесплатное онлайн приложение для смартфона Ценофон, которое позволяет зарабатывать на просмотре видеорекламы на вашем смартфоне перед телефонным звонком. Причем реклама это будет тематическая по вашим интересам, где вы будете узнавать об акциях, скидках на интересующие вас продукты и товары. И при этом еще получать деньги. Экономить на мобильной связи, а при желании строить надежный, долгосрочный, высокодоходный бизнес. Так вот, бот ВКонтакте, о котором я вам сейчас рассказываю, совершенно автоматически ставит пост который вам необходим печатает его на вашу страницу через определенный промежуток времени заменяя при этом старый пост таким образом ваш пост постоянно попадает в ленту в новости через определенный промежуток времени вами настраиваемый 20-30 минут и его видят ваши друзья которых у меня в принципе немало 2245 их в конце концов заинтересует ваше предложение и они могут становиться вашими партнерами каким образом настраивается эта программа после того как вы скачаете ее на свой компьютер вы ее увидите она будет вот такого вида ВК-бот. Нужно кликнуть на нее дважды левой кнопкой мыши и откроется окно, в котором необходимо будет ввести ваш логин и пароль ВКонтакте или телефон. Я уже авторизовался, у меня будет несколько по-другому. Небольшая пауза. Он работает несколько странно, но это вас не должно смущать. Вот выскакивает такое окошко типа error, возможные причины. Может быть такое у вас будет окно. Ничего страшного, нажимаете Отмена. Не смогли установить связь с сервером. Не знаю, все устанавливается. Я нажимаю ОК. И появляется вот такая панель. Далее мы настраиваем это дело. Нажимаем профиль. Автоматизация. И вот появляется окошко панель следующего плана. Что мы здесь настраиваем? Друзья, выключено видео, выключено фото, выключено. Онлайн, включено. Ставим. Далее ставим галочку на автостатус. Соответственно на стену. галочку удалять предыдущее сообщение и задержку ну вот я поставил 1500 секунд вы можете поставить больше или меньше 1500 секунд порядка 25 минут интервал времени замены поста на странице вот это окно здесь вы пишете текст поста все то же самое что вы увидите на моей странице вконтакте но есть один момент видите пост и готовое видео хочешь чтобы она рабочие на месте Теперь... это делает наша программа ссылочка вот на это видео должна быть следующего вида предварительно вы должны видео если вы будете ставить видео вы должны его закачать на страницу вконтакте видеозаписи добавить видеоролик выбрать файл или добавить с другого сайта адрес после того как вы добавили видеоролик нажимаем мои видеозаписи и например вот этот видеоролик Хочешь, чтобы твой здесь мы видим вверху на него ссылочку чтобы твой смартфон приносил прибыль play market вот здесь необходимо сделать некоторое преобразование этой ссылки мы должны удалить от вопросительного знака вот эту часть до цифр это раз и второй момент, после цифр, начиная с процентов, мы удаляем вот эту часть. Таким образом у нас получается наша ссылка следующего вида. В трее находится Наш бот. Два раза кликаю левой кнопкой мыши. Профиль. Автоматизация. И вот обратите внимание. Вот какой у нее вид. Как я сказал, после видео цифры и после альбома уже цифры. Это мы пропустили. Вот так, если вы будете добавлять видео. Вот такая ссылка. И здесь будет уже стоять рабочее видео на вашей стене. Если вы будете добавлять просто фотографию, то здесь мои фотографии и ну, берете какую-то фотографию и добавляете ее ссылочку. Программа работает постоянно, пока компьютер включен в сеть вот вы могли увидеть что уже поменялось 8 минут назад мы начинали видео было еще старый пост а сейчас пост уже 9 минут как прошло уже новый пост стал на мою страницу он появился в ленте да кстати бывает такая ситуация. Когда вы только устанавливаете программу, вот первый раз, включаете ее, может быть два поста. То есть она наслаивает один пост на другой. Вот у меня получилось. Этот старый пост тогда вы удалите просто вручную. А далее она уже будет работать на полном автомате, меняя пост один за одним с определенным интервалом времени. Хочу сказать, что мои впечатления об этой программе самые позитивные. С тех пор, как я стал ее применять, у меня в хорошем смысле закипела жизнь на моей странице. Стало добавляться намного больше людей и потенциальных партнеров. Моим бизнесом стали интересоваться еще больше. Хотя и до этого я делаю немалый трафик на свои ресурсы. Как же получить эту программу программу выкабот вы сможете получить бесплатно став партнером в одном из долгосрочных надежных высокодоходных проектов ссылки на которые я дам под видео своих партнеров обучаю в скайпе до достижения стабильного результата у вас будут все самые эффективные инструменты интернет маркетинга Свои подписные страницы, своя рассылка, база подписчиков, которую вы научитесь быстро увеличивать, собственный канал на YouTube. Вы научитесь технологиям записи видео, раскрутки в соцсетях, создание презентаций, и проведение вебинаров. Вы получите лучшие платные программы бесплатно, фишки по работе ВКонтакте и многое другое. Доход в своих проектах я имею немалый, работаю профессионально, обучаю тому же своих партнеров. На этом на сегодня у меня все. Я желаю вам всего самого наилучшего. С вами был Ростислав Франскевич и до новых встреч!